Это ванильно-сопливое поздравление, ничего такого. И сегодня мы подведем итоги этого ужасного года и поднимем вопрос, сделали Авакин того, чего мы хотели или нет. И сейчас самое главное не опуститься до поздравлений президента. Итак, первое, первое, это ногти, да, добавили мы добились своего. Собственно говоря-то. И второе желание, это сережки, но надеемся, что их добавят Потому что в донате уже есть Эти прически с У вот, Мне они попадались уже где-то три раза Если не больше Ну и третье Сделали больше взаимодействий Чтобы можно было взаимодействовать В группах по 3-5 человек Сбылось это или нет Это желание вообще никому не нужно Поэтому оно не сбылось Ну и четвертое, чтобы не было багов Конечно же это не сбылось И баги до сих пор есть ну и итоги года, коронавирус никого не пускают, все закрыли, никуда не выходишь. Ну и на этом все, пишите в комментариях, чтобы вы, что вы хотели от Авакина, будет интересно почитать. Всех поздравляю с Новым Годом! Счастье здоровья здоровье в этом году это действительно актуально. Ну и первый ролик в новом году выйдет 2 января. Ну и все, всем спасибо, что вы со мной. Встретимся в следующем году. Всем пока-пока.